Добрый день, уважаемые коллеги! У нас очередной выпуск свежевыжатого подкаста, приуроченного к грядущему СОК-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. И моим гостем сегодня является Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности лаборатории Касперского. Сергей, привет! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте, Алексей! Раз вас очень видеть! И слышать в первую очередь! слышать в первую очередь! Да! Сергей, первый вопрос, он будет достаточно простым и не банальным. СОК лаборатории Касперского, кто его основной заказчик? Это сама лаборатория и мониторинг внутренней инфраструктуры, либо это мониторинг заказчиков, либо и то, и другое в одном СОКе? Вопрос с подковыркой, потому что здесь ответ на самом деле и то, и другое. Потому что мы одной команды оказываем и внешний сервис, мы оказываем сервис MDR, который базируется на наших продуктах, а также и внутренний сок в том числе. То есть можно считать, что лаборатория Касперского ⁇ один из наших любимых заказчиков. Поэтому так сделано специально, потому что мы, в принципе, все продукты используем у себя и сервисы в том числе. Это нам позволяет ну, как бы быть не просто неким отдаленным от Enterprise, что ли. Мы сами Enterprise, мы сами имеем схожих заказчиков у себя внутри компании и таким образом пытаемся как-то, может быть, слышать и практики взаимно применять. То есть какие-то нововведения, которые мы придумали для наших внешних заказчиков, мы пытаемся использовать в лаборатории, в том числе и обратно тоже работает, если наши заказчики из лаборатории что-то хотят, мы потом пытаемся это тиражировать. Потому что команда одна, нам удобно, чтобы процессы были максимально схожи, чтобы у нас аналитики не путались. там. Я, я, сейчас, я сейчас как кто работаю? Как лаборатории внутренний сок, или как э, внешний поставщик услуг. А если лаборатория ваш заказчик, то платит ли она за это? Да, она за это платит. То есть, э, сок у вас, по сути, своей хозрасчетной для а, лаборатории? Ну, они, скажем так, э, они... Ну, я не знаю, это интересный вопрос или нет. Ну Потому что многие собственно, владельцы СОКов, руководители СОКов думают, как монетизировать свою активность и деньги. Ну, они, конечно, какой-то какой ресурсный пул, он, ну, рассчитываемый ресурсный пул, он выделяется на лабораторию, причем это не только люди, это еще и некая инфраструктура обработки и хранения, и безопасность планирует на это бюджет. Это, это на самом деле достаточно удобно, потому что когда мы стартовали в 2016 году, мы как раз стартовали как именно как внутренний сок. Поэтому мы... Не очень хорошо так говорить, но за ресурсы как бы внутренней безопасности подняли уже большой сервис. Сейчас уже, конечно, у нас там много заказчиков, и мы вполне себе окупаемся очень неплохо. Но стартовали мы именно как внутренняя команда за деньги безопасности. За что им большое спасибо. А, кстати, тогда встречный вопрос... Нужен ли сок компании, которая занимается кибербезопасностью? Потому что, ну, часто бывает, сапожник без сапог, компания, которая выпускает средства защиты, их сама у себя не использует, и с соком ровно то же самое. Ну, многие думают, блин, ну, зачем мне сок? Это же дорого, неудобно, это я могу клиентам продать эту красивую мульку за большие деньги, а у себя я не готов это тратить. Вот. Можно ли сказать, что для компании, которая занимается кибербезопасностью, серьезно не просто там, является вендором VPN-продукта, а предоставляет услуги и так далее, что для нее сок является там неким must have, или это там сильно зависит? Но сейчас уже это, это must have, и я сейчас объясню почему. Дело в том, что вот эта эпоха, когда вендор делает продукт, а до этого заказчику и забывает, она ушла в прошлое. Сейчас уже банальные вещи, скажу, там, атаки сложные, да, все такое, но это прилог к тому, что, в принципе, и продукты сложные. И мы, как вендор, э, ну, если мы отдаем продукт, и заказчик его там не очень эффективно использует, он, в принципе, не получает ту ценность, которую мы закладывали, ну, думали заложить при разработке. Это уже наша проблема. Поэтому нам очень важно продавать не просто продукт, э, а продавать некую операционную историю вокруг этого продукта, чтобы он ну, как бы и правильно использовался, и заказчик в итоге получал ту ценность, которую мы планировали. Ну, потому что ну, как, если мы не знаю, там, стреляем из ружья плохо и как бы, все время промахиваемся, то совсем не значит, что ружье плохое. Это... А со стороны заказчика может сказать, что инструмент плохой. Нет. Просто важно, чтобы заказчик еще умел этим пользоваться. И чтобы уметь этим пользоваться, нужно сами уметь этим пользоваться. Тогда мы сможем этот наш опыт как-то трансформировать в, я не хочу сказать, какие-то там курсы обучения и так далее, но хотя все это, все это тоже есть, безусловно. Скорее всего, тут э, больше о каком-то развитии продукта имеет смысл, то что мы сами немножко раньше наступаем на все грабли с нашими же продуктами, чем наши заказчики. Это позволяет нам, может быть, чуть-чуть раньше как-то действовать проактивно. То есть важный, важный момент, что сейчас уже ну, так продал и забыл, это, это вообще не работает, или оказал сервис и забыл. Это какие-то более-менее долгосрочные истории, и для того, чтобы долгосрочная история была, нужно иметь свой долгосрочный опыт. То есть мы, ну, как бы мы, мы должны сами говоря, сидеть в той же луже, чтобы хорошо понимать, как с этим работать. Извини, что прерву, значит ли это, что вы используете куму сегодня как сием в своем соке? или пока нет? Нет, почему же? Мы используем кому но об этом уже говорилось неоднократно, и вообще, ну, с тех пор, как у нас... Мы, мы сидели на планки это, наверное, не очень секретная информация, но с тех пор, как спланк захотел уйти, сразу внутренняя безопасность, подумала, что с этим надо что-то делать, были разные опции. Был неплохой доклад от Андрея Евдокимова, это наш Head of Information Security, на, security, на Касперский Security Day. Он рассказывал, почему мы перешли на Куму, но ответ, ответ «да». Сейчас поясню, в каком объеме. У нас немножко разные инфраструктуры для лаборатории и для внешних заказчиков. И для лаборатории именно, вот для как, как CM, самой лаборатории используется Кума прямо сейчас она используется реально. И сейчас ведутся работы, ну, как бы мы уже закидали туда много-много фичу -много реквестов новых, и, в принципе, когда они все выполнятся, мы можем рассмотреть возможность перевода вообще всей инфраструктуры MDR на, на, вот, это, на вот этот тутстэк. Сейчас пока только внутренние СИЭМа. А для внешних тогда что используется? Ну, для внешних там сложная, сложная солянка, то есть в основе, в основе хранилки там сейчас эластик, а на пайплайн свой, там как бы транспорт, кавка, но там микросервисная архитектура, все сервисы самописные, и внутренние интерфейсы тоже самописные. То есть, э, как бы, ну, эластик стек можно сказать, но не совсем. Угу. Но вот это, кстати, интересная тема. Ты вначале сказал, что у вас сок один, и для внутри, и для снаружи, но получается, что у вас один э, только с точки зрения, там, возможно, процессов и аналитиков. А технологический стек он все-таки разный. Получается, что одни и те же люди работают, по сути своей, в двух, ну, условно, консолях. Так ли это? или Нет, все это не так, потому что RP-система одна, то есть, алерты, которые высыпаются на аналитиков, они смотрят в одном месте. Угу. А дальше, когда нужно какое-то расследование провести, они ну, проваливаются в целевую систему. А, ну а с точки зрения там, аналитика, это ну, не очень важно. Провалился он, там грубо говоря в Кибану, или провалился он там, в интерфейс Кумы, который кстати, похож на Кибану, но не Кибана. А, поэтому, а, с точки зрения, что он там сидит и в разных консолях и, и в реальном времени мониторит алерты, этого нет. То есть, команда одна, и интерфейс работы с поступающими событиями один и тот же. Ну, наверное, все-таки же разные, эти же самые там коннекторы, вот именно в Суаровской части, которые автоматизируют задачи управления теми же самыми инцидентами. То, что делает Кума, то, что делает там, Аля на базе Эластика. Ну, вы что имеете в виду? Какие-то там типа плейбуки, они скрыты, на самом деле, для, для аналитика. То есть, аналитик там все равно в ARP-платформе нажимает там кнопку. Вот. А, а, а какие, какие процессы, где запускает-то кнопка, ну, в целом он и не знает. У него есть ссылка там, «провалиться в сырые события, посмотреть». Она будет работать по-разному. То есть он может провалиться в Кумук, я сказал, может провалиться в Кибану. Ну, там уже с, с, пред, с предустановленным э, выборкой, с предустановленным сёчем, с пред, предзапущенным. Но какой-то большой проблемы от этого пока не испытывается. Но она есть незначительная, именно поэтому мы... Думаем, что, может быть, когда-нибудь мы вообще полностью на куму пересядем. Но сейчас пока вот это... Ну, это уже не пилот, это уже давно продакшн. Может быть, там пилоту заказчиков. Но у нас это давно уже используется. Сложности с этим нету, но в перспективе, наверное, мы все это выровняем. Ну, просто если так посмотреть на штат СОК, там помимо аналитиков, помимо там респондеров, есть там некая инжиниринг-команда, которая, собственно, обеспечивает работу всех платформ. И получается, что это все-таки две команды? Это разные команды, да. да. Потому что инфраструктура МДР, она там радикально больше, чем инфраструктура внутреннего СОКа. И это делают разные, разные люди. То есть, все-таки инфраструктура МДР обслуживает команды МДР. Это номинированные девопсы, там выделенная команда. А инфраструктура лаборатории Касперского – это внутренняя IT-инфраструктура, по большому счету. И это там делает внутренний IT. То есть, это, это разные команды. Но с позиции СОК-аналитика это все... вот ну, как бы детали, которые mm -hmm. не влияют, не сильно аффектят, скажем так, на их, как сказать, операционную эффективность. А смотри, вот у нас в соке, у нас два сока, у нас есть сок для внутренних целей и для внешних, и там, с точки зрения стека, оно может быть и действительно идентично, но с точки зрения визуализации картинки, то, что мы показываем заказчикам, оно коренным образом отличается от того, что делается внутри, ну, потому что Внутри ты сделал, как удобно для тебя, на коленке написал там кучу скриптов, и ты знаешь, как с ними работать. И тебе плазмы не нужны, которые там висят огромные, которые показывают ракеты, перелетающие с материка на материк. А для клиентов они не понимают в скриптах, им нужна картинка. Поэтому у нас для клиентов там есть красивые комнаты с плазмами, куда можно зайти, посмотреть через витрину, что там делают аналитики, и выглядит это красиво. Вот у вас в СОКе э, есть вот эти плазмы, много плазм, куда можно привести начальников больших, сказать, ребята вот здесь будут мониторить вашу инфраструктуру. Или есть некая витрина, но реальная работа, она все равно происходит где-то там в небольших комнатушках, удобных, собственно, для аналитиков, или нет? Или все-таки это вот единая, там некий... Аквариум, вокруг которого можно ходить и смотреть вот эти плазмы, я видел различные фоточки, как бы соко-лаборатории, где такой цилиндр стеклянный, в котором сидят аналитики, а вокруг всех ходят и любуются. Но это не сок-лаборатории, там сидят не наши коллеги, это там сидит Fred Research, который обнаруживает угрозы в интернете. Дятлы, и... дятлы да, там сидят дятлы. То есть, у нас нету красивых шоу-румов для СОКа, поэтому все которых, люди, которые хотят к нам прийти и посмотреть, как мы работаем, ну, в целом, как бы, ну, смотреть там особо не на что. То есть, там, как бы, у аналитика есть, да, несколько мониторов, если он сидит, опять же, не дома. Потому что у нас сейчас, ну, в данный момент вообще удаленка. И, и у нас аналитики СОКа, они... Там, ну кто хочет сидит в офисе но в целом они могут сидеть дома поэтому обычно это такие позывы что-то посмотреть они заканчиваются тем что мы показываем внутренние интерфейсы сока Лаб, лабораторными там, данными, потому что мы не можем показать живых, живых заказчиков, безусловно. Поэтому у нас есть ну, лаба, где эмулируются атаки, где мы там детекты придумываем, и вот эту лабу можем показать. Смотрите, вот у нас там IRP, вот у нас так, тут алерт прилетел, вот так аналитик проваливается в сыряк, вот так он делает фрот-хантинг по, не знаю, сырым событиям. Вот. Так он все, что запускает. Ну, то есть, обычно это все как-то достаточно искусственно выглядит. То есть, такого, как вы там приведете, не знаю, можно ли это называть, в Сбербанк, там, или, не знаю, в Ростелеком, там вот эти шоу-румы. Опять же, сейчас удаленка показала, что это, наверное, не очень нужно, потому что я сомневаюсь, что все эти подразделения работали прям весь-весь-весь карантин, они наверняка тоже как-то уходили на удаленку, и, наверное, их эффективность не падала, да, когда они работали из удаленки, или падала, и они хуже работали на удаленке. Вот, ну это ладно, оставимся с скобками. Наверное, они работали с той, с той же эффективностью, а сама, сама ситуация, то, что эффективность не падает, показывает, что это все это не нужно. Ну или нужно не в той степени, в которой это стоит. А Тогда вот ты хорошо как бы поднял тему про удаленку. Что... И значит ли это, что у всех аналитиков лаборатории, которые работают в Соке, очень хорошие квартирные условия, что они могут себе позволить там иметь выделенное кабинет, в котором поставить там 2-3 плазмы, э, в которых собственно сидеть и мониторить? Нет, не значит, потому что некоторые работали из дома. У нас удаленка была ну, непринудительная, у нас э, по желанию. Поэтому были люди, которые работали из офиса, именно как раз по причине таких вот квартирных условий ну по-разному то есть ну у меня вот я по себе приду пример я весь карантин прожил на даче у меня там есть условия чтобы работать там, комнаты кабинет вот а часто я живу в квартире в москве у меня тут условия похуже и соответственно я хожу в офис наверное также у большинства людей то есть у нас есть аналитики которые работают из офиса есть аналитики которые работают постоянно из дома а сейчас Переходим мы на гибридную схему. Соответственно, мы будем частично там, из офиса, из дома, чередоваться. Но опять же, аналитик он же сменный. А сколько у вас смена, кстати? 8, 10, 12. У нас смена по 12 часов. То есть, у нас как это? День ночи, цепной выходной. Это схема смена Московского, еще и смена Follow the Sun. Это люди сидят в Сан-Паулу и Владивостоке, они как раз подкрывают. Там они работают только свой день, но с подменным. То есть они работают 12 днем, потом отдыхают, потом 12 днем, отдыхают, 12 днем отдыхают. И есть подменные, которые. То если ушел отпуск, то он входит в этот график, а так он как бы normal working и работает. А вообще, меняется специфика сока при удаленке. То есть, когда все аналитики не сидят в одном помещении, Соответственно, там, коллаборейшн, тулы какие-то должны быть специфические. И вообще требования по мониторингу того же самого удаленного аналитика появляются, чего нету при там офлайн работе ну, У нас мониторинг, работа аналитика не построена на том, что я сижу и смотрю что под камерой, что uh -huh. он сидит на месте. У нас есть метрики аналитиков, в этом можно долго говорить. В общем, там всегда работа аналитика она видна, сколько он что-то там обработал. Сколько времени это заняло, потому что каждый алерт, каждый инцидент, который он репортит, по нему считается время, и можно понять, сколько он вообще времени затратил на этот объем работы, который на него упал. Да, были проблемы некой с коллаборацией, но, опять же, для аналитиков сменных это, может быть, не очень большая проблема, потому что они... Ну, как бы, те, которые сменят, они и не видятся. У них там есть определенный процесс передачи смены, где они, ну, как бы, они раньше это делали как бы, просто при встрече, сейчас они это делают э, по средствам коммуникации. То есть у нас есть корпоративный мессенджер, у нас есть э, альтернативные мессенджеры на случай инцидента, там, ну, на сценарий, там, если у нас не знаю, инфраструктура похачена, да, то у нас есть альтернативный канал связи. Наверное, первое время было какое-то неудобство, но сейчас все уже вообще настолько привыкли, что это ни разу не проблема, потому что можно и написать, можно и позвонить, но мы, у нас внутренняя инструкция говорит, что лучше стараться все писать, что потом можно было какой-то след отследить. И, да, да. То, что у нас... Ну, как, ну Это не секрет, часто бывают ситуации, когда нужно сделать разбор полетов и очень важно, когда, кто, что, кому сказал, и, и какие были потом действия, и насколько было корректно интерпретировано. Очень, очень много проблем, связанных с тем, что кто-то недопонял, недорассказал, в в горячке, в торопях, там, не знаю, вот. Мы очень много проводим анализов таких вот, как бы, постмортом, да, и пытаемся там улучшить, там, буквально вплоть, там, если ты сообщаешь информацию, заказчик должен сообщить, там, у тебя вот чек-лист, там, таймстеп, там, точно, рекомендации, прям, у него у аналитика есть инструкция, и мы потом пытаемся отследить, если, ну, проактивно, если, например, эта инструкция была нарушена. То есть, сейчас, вот сейчас уже, может быть, зрелые удаленщики, и у нас проблем как бы нету. Поскольку лаборатория – это, там, транснациональная компания, у вас там куча офисов разных странах мира. У вас сок один, который закрывает, ну, помимо вот людей во Владике и в Сан-Пауло, но сок один в Москве или есть там некие центры компетенции, которые закрывают там Африку, Южную, Северную Америку, Азию? То есть вот такая распределенная сеть соков. Ну, нет, у нас... Есть некоторые коллеги, которые сидят не только в Сан-Паулу во Владике, потому что помимо людей, которые работают в смену, есть люди, которые работают не в смену. И есть аналитики у нас в Соединенных Штатах Америки и в Европе еще дополнительные люди. Но такого, что если у нас инцидент происходит там, в Германии, его будет обслуживать германский аналитик, такого нету. То есть, команда, ну, как бы, кого, кого попало. Команда, она международная, но разные инциденты берут разные. Ну, есть у нас умный робот, который выполняет назначение алертов. У нас алерты не берутся из очереди. Они у нас назначаются умным роботом, и который настраивается. И есть у него настройки, там ну, из разряда, что инциденты по лаборатории Касперского, давайте выпадать только на московскую смену. Инциденты по... Европе давайте стараться выдавать на тех, кто там на английском говорит немножко лучше, чем русский. Но в целом любой инцидент может попасть на любого аналитика. Но инфраструктуры, то есть люди одни и те же, но инфраструктуры разделены. Если вы сейчас клоните к GDPR-ным всяким историям, то инфраструктуры разные. Это, это действительно так. То есть для России, она на территории России, это либо лаборатория Касперского, либо Яндекс Облака российское. Если это Европа и другие страны, скажем так... Потому что э, есть у нас клиенты в Соединенных Штатах Америки, то это будет э, европейский Амазон. Вот. и это за этим строго следится. Э, там которые посылают нам телеметрию, там конфигурация и мы, если что-то куда-то не туда полилось, мы оперативно-оперативно это пытаемся устранить. То есть структуры Но разные. База инцидентов, она где? Или они тоже разнесены? А то инцидент... Это разные инстанции? Такие? База инцидентов пока одна, но инстанции будем разносить в ближайшее время. Ну, то есть, просто сейчас, ввиду того, что команда-то одна, там как бы старая телеметрия отдельно именно хранится, а вот уже, скажем так, инциденты зареганы, они все-таки хранятся в одном месте. Ну и портал, то есть, клиентский портал, он же тоже один. Mm -hmm. то есть, нет такого, что европейцы ходят в один портал, русский в другой там а люди из Америки в американский портал. Портал один, база студентов одна, команда, можно считать, тоже одна, но она транснациональная, а инфраструктура, вот где сырая телеметрия хранится, вот она разная. Не, ну вопрос у меня был на самом деле не про GDPR, там, compliance, хотя это тоже интересный вопрос. А... Это не ко мне. Да, я понял. А, а именно про иерархию, потому что там вот у нас три СОКа, таких три площадки, ну и куча есть аналитиков, которые разбросаны по миру, которые подключаются там к той или иной части. Хотя, Я понял. Опять же. А есть соки, которые строятся именно иерархически. Есть главный сок. И есть там в макрорегионах центр компетенции, который обслуживает свой регион. Там своя смена, свои респондеры сидят. Которые при необходимости проводят работу на местах. А в голове потом все собирается. Или они имеют там сквозной индекс по всем региональным сокам. То есть вот здесь такая иерархия. Но у вас ее нет, у вас ответственность... У все нас мониторинг централизован объедино, полностью, да. да, респондеры сидят на местах. Угу. Респондеры сидят на местах, и, и там, ну, разными командами это может делаться, но если нужно там локально какое-то участие, то, безусловно, это будет делать локальный человек. То есть никто там из Москвы там не будет вылетать, не знаю... Вальдорф там, и делать какую-то там форенсику. Угу. А Нет э, такого предубеждения э, со стороны европейских заказчиков к тому, что их инциденты расследуют там аля русские с учетом всей той геополитической фигни, которая творится сейчас в мире. Ну, мы... Они знают, что мы русская компания. И они знают, что почти все RD расположено территориально в Москве. И они знают, что я русский человек, говорю по-русски. Я тоже с некоторыми заказчиками общаюсь. Ну, нет предубеждения. В плане силовых команд и респондеров, скорее всего, это будут именно локальные люди, потому что инцент респонс у нас он там распределен по всему миру. Это немножко смежная команда делает. Вот. А мониторинг ну, вот русские, бразильцы, американец у нас есть, европеец такие ребята. Middle East ребята тоже они умеют по местному говорить. Вы слушаете свежевыжатый подкаст.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 Потому что ну, есть разные точки зрения на тему машин ленинга в деятельности СОКа. Кто-то говорит, что это хайп, кто-то говорит, что это реально подспорье. Там на последнем RSA там был пяток докладов про машин ленинг именно в инцидент-респонзе. Не просто там для реверсинга малварии и анализа, а именно в респонзе как таковом. Вот Насколько ML это классная тема. Или это больше хайп, пока статические правила, они справляются гораздо лучше, чем непонятно, как работающие мы. Ну, я бы сказал, что это давно уже не, не хайп. То есть сейчас, наверное, хайп что-то другое. Точно не машинное обучение. Может быть, лет 5 назад, может, быть, может даже 10, это был бы хайп. А сейчас это уже ну, очевидное подспорье. Ну, у нас есть много, где... Применяются различные модели, как для детекта, так и для триажа инцидентов. Я об этом, кстати, на СУК форуме рассказывал, так бегло. То есть это, это широко используется. Важный, наверное, момент в том, что не надо думать, что это такая серебряная пуля, которая спасет от всего. Его нужно с умом применять и очень точечно, очень, очень правильно поставить конкретную задачу, которую хотите решить. То есть, я сейчас сделаю email, и что-то улучшится, что это так не работает. Нужно прям конкретно. Я хочу вот какие-то метрики достичь. И, наверное, в этом случае это будет подспорье. Ну, у нас вот есть автоаналитик, я не буду про него повторяться многократно. Есть модельки некоторые для обнаружения. Например, у нас есть моделька по классификации командных строчек. Она там понимает, вредоносная команда строчка, не вредоносные. У нас есть ml -ка. это вот то, что как это, с учителем, то есть она классифицирована аналитиками, вот там либо строчки, либо как раз алерты, которые тряжет автоаналитик. Они размечены аналитикой. А есть вот как это, модельки, которые unsupervised, без учителя например, они аномалии находят, и там есть великое множество их, например, у нас есть аномали... модель, которая ищет аномалии по событиям, ну, какого-то типа событий почему-то стало много, это может быть какая-то инфраструктурная проблема, может быть, у заказ... а может какой-то инцидент, то есть, в любом случае, этот... ну, это... эта ситуация генерит алерт, и дальше уже аналитик живой разбирается, почему так произошло, то есть, здесь... Вот эта пороговая модель, которая там, то вот есть у нас там алертов за пять минут больше, чем такое количество, она не будет давать результат. Ну, потому что есть разные ситуации. Есть праздники, есть выходные, там никто календарь туда не будет указывать, правильно? В воскресенье одна работа. Причем, что такое воскресенье? У кого-то воскресенье, у кого-то уже понедельник, потому что мы, у нас клиенты по всему миру, и тут как раз именно вот эта штуковина, которая профилирует, а потом дает отклонение от профиля, она очень хорошо работает. По, по сырой телеметрии, по размеченным событиям, у нас кстати, вот, ханты, про которые я все время там, говорю, 16-го года, это, в общем-то, разметка событий, что-то подозрительное здесь, дальше аналитик разберись. Можно смотреть всплеск этих хантов, такая моделька тоже есть. Там либо это хант зафалсил, значит, нужно тогда его починить. Опять чинит команда, которая юзкейс-менеджментом занимается, которая придумывает эти ханты. Либо там что-то происходит. Это значит, тогда нужно, ну, прям инцидент смотреть. Есть машинка, которая смотрит аномалии по горизонтальным перемещениям. Она сейчас, правда, ну, как бы фолсит, но я верю, что когда она заработает хорошо. Ну, то есть, какие-то точечные применения, их великое множество, и, ну, там, отдельная команда математиков, они с этим работают. Я здесь выступаю только как бизнес-заказчик. Я хочу... Фиксируй геозидальные перемещения по событиям входа в домен. Давайте, вот, там, не знаю, Bloodhound будем находить с помощью этой штуковины. Ну, давайте. Они делают, я там дальше, как заказчик. То есть, я какую-то супер математику там, наверное, не расскажу. Но, насколько я понимаю, опять же, я то, что я слушал на Курсере по машинам обучения, сейчас это тоже не rocket science. то Есть, есть какой-то набор готовых алгоритмов, которые берешь и используешь. Дальше там просто весь вопрос в подкручивании параметров этих алгоритмов <гут> готовых. То есть их никто не изобретает. Ну смотри, вот э, это хороший как бы поинт, но э, с машинным обучением есть вот как раз два нюанса. Первое – это наличие датасета. То есть ты, особенно если ты используешь систему с обучением, тебе надо иметь огромный датасет, чтобы его разметить, и потом на нем машинка, собственно, обучалась, и потом нормально работала. Вот если у тебя датасета нет, то все это превращается в тыкву, и все эти ML-модули в какие-то cm или самописные вещи, они не работают. У вас, видимо, с этим проблем нет при том потоке данных, который к вам сливается не только в рамках MDR, но и там, в рамках той же самой там, работы дятлов и так далее. Вот, если у Сока нет мощного ресерча, то у них и датасетов нет, и им этот ML может быть и будет как собаки пятая нога не тяжело об этом судить, но поинт очень хороший. Единственное, что могу сказать, что тот датасет, который используется под переобучение как-то автоаналитика, который тряжет алерты, он в принципе берется из, ну, из операционной работы команды аналитиков. Можно наверняка в любом соке переиспользовать результат расследования живых аналитиков для попытки расследовать это потом более автоматизированным способом. И я знаю, что вот этот, вот этот автоаналитик он, скорее всего, в продукт уйдет в ближайшее время, там, не знаю, в кедр, в куму, в куда-то он точно уйдет, потому что он вполне себе уже зрелый. То есть мы его там, дай бог, в 2018 году запустили, а сейчас, прям ну, без него уже не можем. То есть, у нас объем работы такой, как бы объем работы в сравнении с размером команды такой, что если мы его выключаем, то мы прям это ну, реально ощущаем. У нас там SLA прогибаются, мы начинаем страдать. Поэтому это хорошее подспорье. Датасет берется из, из, из операционной работы. То есть, там, считайте так, что знаю, треть там, говоря, уходит на автоаналитика, а две трети все равно перелопачиваются руками. И потом этот результат перелопачивания, он идет в переобучение. Вот. Ну, и я рассказывал, там есть маленький поточек на перепроверку, потому что мы ну, контролируем же его постоянно. И если там у него есть ошибки, то это помечается живыми, опять же, аналитиками, и уходит в переобучение машин пытаются это расследовать, но ну, сих тех пор там сейчас, там сейчас нейросеть, нейросеть тяжело значит, ее обратно расследовать, вот. когда там был этот буст было чуть проще, но все равно они там что-то подкручивают, и она реально улучшается. А вот эти сайентисты, они в СОКе работают Нет. или это отдельно? Нет, это отдельное подразделение, которое занимается ну, как исследованиями. Вот они, ну, они, они, же, они, же, собственно, в продуктах занимаются машинным обучением. Ну тогда все-таки это рокет сайт получается, потому что если э, в соке нет своих дата-сайентистов, то ну, ты там нашел кучу этих библиотечек там кластеризацию или там байс и так далее, но э, и даже если ты нашел дата-сет, тут не имея нормальных, собственно, там, а ля аля математиков которые могут это применить правильно, ты, собственно, не получишь эффекта от этого машин-левнинга. То есть вы в этом случае находитесь в чуть лучшем положении, чем многие соки, у которых нет команды Data Scientist. Я все-таки думаю, что это вопрос продуктивизации. То есть, скорее всего, можно вот эти вот докручивания постоянно свести до изменения каких-то конфиг конфигов или докручивания каких-то параметров, которые, по которым можно подсказку давать. Я думаю, что в перспективе это продуктивизируется. И не нужно будет именно привлечение математиков. Можно будет какого-то человека, который занимается архитектурой сока, или который занимается, например, там, исследованием угрозы соки, а такой должен быть. Ну, не знаю, там, use case management он делает. Вот он будет этим заниматься, не залазя внутрь. Только подкручивая параметры какие-то конфигурационные. Сейчас пока да, это там ребята там прям код пишут, сидят. Но я думаю, в перспективе это можно будет... Победить. Но ты хорошо затронул тему с юзкейсами, кейсами У меня был вопрос: ведь Сок не может мониторить абсолютно все. То есть его надо научить и сформировать какие-то гипотезы, на которые его заточить. И там, соответственно, будут у меня энное количество серфшедов, на которые я буду реагировать. Вот, соответственно, кто и главное как выбирают эти юзкейсы, кейсы Вот какие здесь есть рецепты. Вот, собственно, что вы мониторите? В первую очередь, а что вы считаете для себя неактуальным? Как часто вы эти use кейсы пересматриваете? Это некий там лайфсайкл есть, процедурка? Или опять же, вот там э, на каком-нибудь там блэкхэте рассказали о новой там, атаке или новой э, APT, или ваши, собственно, решетчиры увидели новую APT, вот давайте use case заточим под новый APT. Вот как процедура выстраивается? Ну вообще, use case management ⁇ это процесс сока. То есть, это номинированные люди делают постоянно. То есть, это такой а -а -а, как бы operations. У нас там есть agile, у нас э, итерации двухнедельные, э, сквозной поток э, значит, задач, но откуда берутся идеи? Ну, в первую очередь, это то, что уже случалось. То есть, это, это, там не знаю, Instant Response встречал такое, это Fred Research такое находил, это там Great это видел где-то там, in the wild. То есть, это прям первый приоритет, это все, все нужно уметь обнаруживать. То есть, там, в принципе, любая, любая угроза, которая попадала вообще в лабораторию, она, она анализируется как, ну, не только, там, не знаю, инструменты про детекти, да, с помощью продукта, но и также поведенческие какие-то истории. То есть это... мы, безусловно, читаем все свои внутренние отчеты, там, как публичные, так и не очень, и отсюда, в принципе, выходит первый маленький поточек use cases второй второ, ну то есть первый рецепт конечно свой свой ресеч но он, он не очень хороший но и есть он не масштабируется. Да. хороший то не масштабируемый его плохо применять если его нету да но, но есть полно публикаций действительно это там есть набор твиттеров на которые рекомендовал бы подписаться там публикуются новые техники и в принципе ну я такого вот такой ситуации, что если какая-то техника там, достаточно публично известна, то ее не используют. Ее, как правило, используют. Там, хороший пример: вот, э, у меня есть исследователь там, Саша Роченко, Он на PHD сделал доклад про там, определенного рода техники использования вот это Common Language Runtime в Microsoft. Е. И на тот момент, когда он делает доклад, в мае как-то мы не встречали The Wild вот, использование вот этой истории. Он зарепортил технику в Майтро. А ему пришел ответ, что мы типа не видели этого в природе. Сейчас он написал статью вот недавно, ну, там, вчера, или позавчера она вышла на двух языках на русском и на английском. Но факт то, что вот прошло сколько, получается, несколько месяцев. Но сейчас она уже активно используется. Мы видим в инцидентах, эту технику, ну, как бы это применяется. Поэтому, если даже увидеть какую-то там теоретическую возможность, ну, наверное, все-таки стоит ее поиспользовать. Но это уже следующий, следующий этап: сначала то, что реально активно. А откуда еще брать cases? А, ну, Возьмите Майтер. То есть, вот, хорош, хорошая база. Знаний. Там причем в Майтре нет техник, которая не используется in the wild. То есть там теоретических нету. И, как я сказал, Саша Роченко был отправлен на доработку, именно потому что в Майтре не было известно случаев, когда это применялось. Сейчас это уже да. Саша написал: чуваки, берите. Потому что вот-вот-вот сценарий, вот-вот они атаки, вот они, пожалуйста, инструменты на гитхабе лежат, которые ровно это используют. Может быть, сейчас уже у него примут эту технику там, в Майтер. Тем более в октябре обновление да, было. Да, да. Ну, в общем, возьмите Майтер за основу. еще момент. Ну, у тебя получается, что там сейчас в Майтере у тебя 400 сабтехник с лишним, и, соответственно, у тебя там 400 с лишним юзкейсов. Да у меня больше даже. И все они активные? Ну, они все активные, но сейчас мы переходим к последнему наверное, этапу, к приоритизации, с чего, с чего ты, собственно, начал. А здесь помогут метрики. То есть, по всем нашим cases мы считаем конверсию, это сколько она там зарепортила инцидентов по сравнению с алертами. Мы считаем вклад, например, сколько из этой техники, из этого use из case нагенерилось репортит инцидентов, которые мы заказчику опубликовали. И, в принципе, эти две вещи, они динамически формируют два показателя – критичность и точность. И те, скажем так, алерты, которые основаны на юз-кейсах, которые имеют максимальную критичность и точность, они ну, в приоритете обработки. Скажу больше, у нас э -э, вот эти ханты, они, в принципе, не все превращаются в алерты. Э -э, Какие-то так и остаются обогащением. Э -э, и это как раз э -э, связано с тем, что они, например, сильно фолсят. То есть они, например, полезны только при расследовании, когда там, не знаю, за более менее фальсящий зацепился глазом, а дальше начинаешь расследовать, то, то, то эти новые, как бы, ну, ты их найдешь в процессе расследования, но как, как самостоятельный алерт, они так и не будут произведены. Поэтому э, приоритет ровно вот по исторической статистике э, срабатывания этих правил, насколько они там точно стреляют, насколько часто они приводят к высококритичным инцидентам, и это формирует, э, в принципе, приоритет их обработки. Ну, плюс вот этот машинлёгинг, который автоаналитик, он, в принципе, часть потока сам на себя берет в, в автообработку, но свой рейтинг он там оставляет. То есть, в принципе, наши аналитики могли бы использовать скоринг э, от э, машинно обучаемой модельки, но они сейчас это не используют. То есть, наверное, когда будет там супер завал, они смогут тоже приоритизировать по этому скору. Еще есть метрика, например, тоже хорошее время расследования, время расследования инцидента, основанного на том или ином use кейсе. Потому что, ну, как, это разные команды. У нас вот те, которые придумывают ханты, и те, которые их расследуют. Немножко разные люди. Сейчас удаленно они стали еще меньше общаться. И мы, конечно, считаем, какие алерты от них много времени, какие алерты чаще эскалируются, там, не знаю, на вторую, на третью линию. По линиям можно сейчас поговорить более подробно. Ну, это тоже как бы минус в карму этим хантописателям, писателям что они там, либо документация на хант плохая, либо вообще он на что. Потому что, в принципе, чем лучше они доведут до операционной линии, как с этим работать, то, что с алертами, которые они изобретали, тем меньше эскалации в их сторону будут. Потому что они же, в принципе, ресечем занимаются, а ресерч и operations вообще плохо совместимы. То есть ты не можешь там сосредоточиться, если тебя все время дергают operations. Если ты все время значит, в потоке там, разбора алертов, ты не можешь сосредоточиться, чтобы там поресечь, а Поэтому они заинтересованы, чтобы у них ханты были понимаемы, документируемыми, чтобы у них тест-кейсы -тест -тест -тест на них были, чтобы они там периодически запускались и суперфолсящие там как-то подправлялись или как, как минимум находились автоматически то есть это, это большой большой процесс а об этом можно там не знаю отдельный подкаст записать смотри вот ты говоришь ориентироваться сейчас в первую очередь на то что происходило там в ретроспективе как тогда бороться и детектить вещи которые еще не фиксировались ранее то есть вот как ты затачиваешь сок по то что раньше не происходило то есть ну вот там ну Банальный пример. Компания внедряет какой-нибудь блокчейн себе в некую систему. там Какие-нибудь залоговые накладные, там ипотека, голосование, неважно. То есть блокчейн совершенно новая штука. Никто еще с ней не работал с точки зрения вот, реальных инцидентов на нее. И у тебя даже в Майтре нету никаких, по сути своей, техник, связанных с блокчейном. И вот как, например, сок заточить под работу вот с такой штукой, которая только-только внедрилась. И вроде как мы ожидаем на нее атаки, но мы не знаем, что детектить. Ну, когда-то мы начинали думать о контейнерах и там, кубернетисе, и вообще, да. это модная тема, да. Вот, ну, у нас был ресеч. То есть Мы какие-то базовые вещи там продетектили, остальное уже в оперейшнсе, как это, фредхантингом. То есть, ну, по инструкции аналитик, он, если у него нет алертов, не сидит и не ждет их, он идет в сырую телеметрию, что-то там гипотезит. У нас даже там определенная изметрика есть, сколько, сколько инцидентов было зарепорчено ну, вручную, без каких-либо алертов. Это минус карму арму например. То есть, смотри, вот Первые две линии они вручную находят, а ты вот почему-то это не смог в лабе это предусмотреть. То есть, безусловно, какой-то базовый ресерч проводится, с чего-то какое-то там начало положено. Ну, к сожалению, а может и к счастью, вот так вот супер как-то проактивно, ну, никто там впрок, наверное, не делает. То есть, есть несколько, несколько этапов попадания в детектирующую логику. То есть, если просто какое-то теоретическое исследование, скорее всего, на него не будут там алерты делать. Если это исследование уже, в принципе, не знаю, обросло каким-то инструментом, не знаю, доступным на гитхаме, или, не дай бог, в инцидентах было видно, то это уже точно продотекчивается. Поэтому все равно, когда мы придумываем какие-то базовые даже правила, мы оборачиваемся назад, насколько это там, широко используется, чтобы этим заниматься. Насколько, насколько, по мнению нашего ресерча, это широко используется. А может быть, мы это прямо в инцидентах уже видели. Вот, вот это вот, э, все, что видели, однозначно там, обнаруживается, потому что есть там, lessons learned всегда, там, каждый инцидент-респонс, он завершается там какими-то правилами, обязательно. А, ну, вот те, такие вот теоретические, типа, как там, не знаю, опять же, перейдусь на Кса который нашел. В принципе, когда он это исследовал, мы сразу это все там, ну, Попытались продетектить. У нас не было определенных там, доработок. Мы заказали эти доработки, они потом в продукте выпустились. И сейчас мы это детектим. Но ну, сейчас как раз это как раз продукт поспел к тому, что это вот in the wild стало наблюдаться. Но если совсем прям какая-то супертеоретическая история никогда не видимая, скорее всего, она первое время ну, не будет покрыта какой-то детектирующей человекой, надо будет вручную найти. Угу. Она будет, вот она, она в инциденте, и, и тогда уже ее покроют автоматическим обнаружением. Окей, спасибо, Сергей. И давай, наверное, тогда последний вопрос э, про линии. Э, потому что к линиям ну, очень разные у всех отношения, и самое главное, все линии понимают по-разному. Кто-то э, там строит пирамиду снизу вверх, внизу там или один куча людей, и L3 это там высококвалифицированные э, аналитики, кто-то наоборот внизу мало людей, наверху куча народу сидит, кто-то говорит, что L1 вообще не нужна, и можно ее заменить там целиком машин-леунингом и полноценной автоматизацией, а кто-то говорит, что и вообще деление на L1, L3 – это анахронизм, люди должны работать в горизонтальной связи, все иметь доступ к некому дейта-лейку, и каждый с ним производить какие-то вещи, но ну, разумеется, обмениваясь какими-то инсайтами и командами и так далее. Вот Как у вас вот эта работа с линиями выстроена? Ну, я расскажу, как у нас. У нас линии – это не люди, которые разные квалификации. Это, скорее всего, люди, у которых разная ответственность. Мы стараемся, чтобы у нас операционные линии, э, та группа, людей, которые отвечают за операционный мониторинг, чтобы там люди были одинаковые квалификации. У нас нет такого, что кто-то только по алгоритму работает, а если там выход за алгоритм, то, значит, это должна быть уже вторая линия. А вот, да. Да, так, такого точно нету. Все, что можно автоматизировать, мы стараемся просто автоматизировать. Есть, у нас там аналитика, там всегда есть какой-то момент непредсказуемости. Если это полностью предсказуемая история, это, вон не знаю, там, респондером VRP будет делаться. Есть такие тоже сценарии, когда там происходит определенного рода инцидент нужно послать письмо куда-то ну, ну то есть здесь нет работы аналитика и аналитик здесь не подключен а если аналитик подключается там всегда есть до него задача у нас есть понятие виртуальная вторая линия то есть первая первая линия у него задача не протушить SLA. то есть он работает то есть, ну, у него есть там пул который на него можно роботу назначить если этот пул заканчивается у тех, у тех, у кого есть пул, то есть там дефолтная очередь, как бы это вот за нее как раз ответственный дежурный. Дежурный – это тот, кто в смены ходит. Потому что есть у нас и сменные, и несменные, разные аналитики, но они все как бы типа первая линия. И они отвечают за то, чтобы алерт э, не протух. У них есть такая вот э, некая напряженность во времени, но у них есть право эскалации. То есть они видят, что либо ну, они принимают решение, либо они не успевают расследовать этот инцидент, либо, либо он настолько сложный, что нужно больше времени, либо, либо там какие-то новые нападали, они с этим занимаются. Они могут эскалировать на вторую линию. И вторая линия, это понятие у нас виртуальное, она образуется, когда возникает эскалация. То есть ежедневно, по-моему, да, ежедвухнедельно у нас выделяются дежурные, там, которые готовы принимать эскалацию. Это такие же люди, которые также сидят, молотят алерты из очередей. Но если к ним пришла эскалация, они там ставят себе, значит, что они заняты, на них больше не сыпятся алерты, и они занимаются эскалацией. То есть, это некая группа людей, которые готовы принять эскалацию. У, у, у них другая ответственность у них ответственность отработать эскалацию качественно. То есть у тех не протушить, у этих довести до конца. Есть третья линия, которая, ну, она в группе исследований находится туда эскалируются сложные кейсы. То есть, группа исследований – это несколько человек, но там тоже выделяется дежурный за операционку. Он, он тот, кто готов принять эскалацию в этот момент времени. А у них двухнедельные спринты, то есть, у них тоже там, раз в две недели выделяется человек, на котором можно эскалировать непонятную всякую ерунду. Вот. Он тоже там сидит, что-то что ресечит, но если ему прилетела эскалация, он ее бросает и начинает заниматься операционной эскалацией. Вот, наверное, три линии так построены. То есть, две операционные, вторая виртуальная, она появляется, когда есть необходимость эскалации, и третья, она из ресечи номинированный человек. Окей, okay, то есть, там по сути своей, как бы вот возвращаясь, симами, там, а сиемами, с кумой, с э, эластиком, никто не работает. Все работают с очередью, которая там у вас в ERP. С... Именно так. Mm -hmm. Да, да. То есть все, что нужно, обратно. То есть, смотрите, кума ну, вообще, вообще. Сием – это, наверное, штука, которая коллерирует события автоматически. Туда ходят, если, например, какой-то сырьак, посмотреть какие-то там сырые. Но уже работа аналитика, где его время считается, там, сколько он потратил на какой объект, там, какие респондеры запускал, это уже все-таки место ARP. То есть и эскалации тоже проводятся в ARP ну, определенным способом. То есть потом можно посмотреть всегда, сколько эскалаций. Есть даже метрика, сколько, сколько инцидентов, там, кто поэскалировал. Может быть, он что-то не знает, может его подучить надо. Все время скалирует. Мы можем загружен больше всех. почему так получается. Потому что очередь вроде, как пул очереди у всех вроде одинаковый, но этот все время скалирует, а это всегда сам доделывает. Есть метрик количество, ну, процент обработанных на первой линии. Ну и мы стараемся, чтобы он был очень большой. Спасибо. Кстати, вот последний, наверное, такой простой вопрос. Где бы ты рекомендовал учиться аналитикам СОК? То есть, вот если кто-то хочет там прокачать свои скиллы, и вот куда ему санс или к вам или еще куда-то, или это только самообразование, практика, потому что нигде на курсах не учат нормально аналитиков СОКа? Это сложный вопрос. Но мы ОССП мы любим, потому что часто атаки, которые мы расследуем, они human-driven, они похожи на пентест, и очень хорошее подспорье, что аналитик, он там немножко хакер, он понимает инструменты, понимает э, поведение ожидаемое, что, что поискать, как, как как сети ломаются. То есть, в принципе, у нас все аналитики OCP сдавали, я сам сдавал OCP, лидерские качества проявлял. То есть, я, я не, не учился никак на САНСИ, я не знаю, что там предлагаются, но говорят, что там очень хорошо. Вот У, у, у меня аналитики какие-то учились на Сансе, но они больше занимались вещами, связанными с форенсикой. То есть, вот именно по СОКу там какой-то есть какой-то курс, именно там security operations, я... я... Он по менеджменту, СОК. А, по менеджменту, да, он ну... По... А, ну, тогда, тогда тем более. Но они остальное, тому, там остальное, там, blue team, red team, это отдельные курсы, куча форензика и так далее. Ну, в общем, больше-больше у нас, ребята, в offensive. Там, ну, как бы она недорогая сертификация, и она, ну, она реально полезна. То есть, я как человек, который сам ее прошел, она, она, она реально прямо для того, что, то, что, то, что, что нужно. Такой хенд-зон хороший, и как бы очень, -очень полезно. А насчет чему учиться, ну, учиться у станка хорошо. У нас есть понятие онбординг. То есть каждый ньюкамер, когда приходит, ему там прочитывают какой-то набор а, презентаций, набор а, рассказов не только про внутренние инструменты, но и про процессы как у нас там эскалации работают, как у нас телеметрия устроена, там у нас она очень особенная, там, что поля значат, в каких ситуациях какие инциденты э, генерятся. Есть база там старых инцидентов, там, ну, они обезличены уже, но они используются для обучения дюкамеров. И, и, и после вот этого там усиленного обучения мы потом еще ментора назначаем, который стоит, грубо говоря, за спиной и смотрит, что человек работает корректно, и он всегда может принять там какую-то эскалацию, ему может обратиться, я не понимаю, помоги здесь, есть. И вот э, в среднем этот онбординг занимает от, трех, э, от одного месяца до трех. Ну и вот, вот после этого он хороший человек. А есть люди, которых, э, которых э, занимал это месяц. Это, как правило, люди, и, и, которые в СОКе уже работали. Это вот хороший подспорь. Если человек сидел в линиях, там, анализировал алерты какие-то вот схожие, да, э, это очень хороший подспорь. Эти люди быстро прям заводятся. А люди из смежных каких-то профессий, они там чуть больше требуются времени. Потому что это психологически тяжелая работа сидеть в линиях. Ну, тяжелая работа, согласен. И вообще про людей это можно вечно говорить. Как их удерживать, и как, как давать, чтобы они там не перегорали это очень сложная тема. Я хочу сказать большое спасибо тебе, Сергей. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Сергей Солдатов, руководитель центра мониторинга кибербезопасности лаборатории Касперского. И наш свежевыжатый подкаст как раз приурочен к грядущему сок форуму который пройдет 7-8 декабря в Москве. У вас есть возможность задавать свои вопросы во всех социальных сетях, в рамках которых публикуются анонсы о подкасте. Вы можете предлагать свои идеи своих спикеров, которых вы хотели бы услышать. И мы, собственно, рассмотрим все ваши предложения. И сейчас мне хотелось бы сказать еще, Сергей, спасибо большое. Спасибо вам, Алексей, и спасибо всем слушателям. Я надеюсь, хоть чуть-чуть это было полезно, познавательно, не напрасно потерянное время. Я считаю, что было очень много полезной информации, инсайтов, и я думаю, многие получат что-то новое извлекут из нашей дискуссии. Большое спасибо. Большое спасибо. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события в отрасли. Сокфорума 2021. Подробности по хэштегу «Сокфорум» и на сайте «сокдефисфорум.ру».